as our honor to have as our special guest for the full hour here in New York at the Millennium Summit of the United Nations. We're at our studios. Vladimir Putin. Vladimir Putin is, of course, president of Russia. There's lots of things to talk about tonight. We thank him for coming and welcome to the United States. What about this job so far, if anything, has surprised you? сказать, что меня что-то удивило особенно. Потому что до того, как я стал президентом, я определенное время выполнял обязанности председателя правительства России. И в этом качестве мне приходилось выполнять частые обязанности президента. Поэтому особой экономизма не было, но, конечно, объем работы увеличился. К сожалению, сегодня мы немного можем сказать о причинах трагедии. Но ясно, что результатом трагедии были взрывы. Не ясно а только природа этих взрывов. чтобы послышалось первичным, тол первичным толчком. Ну а все остальное вы знаете хорошо. Оказалось огромная прогоня в корпусе лодки примерно полтора на два метра. Нужно сказать, что сейчас мы это знаем наверняка. В результате этого мощного взрыва примерно 75-80% экипажа погибло в первые полторы периметра. Потому что лодка находилась на так называемой перескопной глубине. Это значит, что если КПРС делал по боевому расчету, первых двух трех всех в результате взрыва они были уничтожены, повторяю, первый, полторы. Ну а что происходило дальше, вы знаете, к сожалению, спасательные работы, которые были развернуты немедленно. Я хочу это подчеркнуть. Спасательные работы, которые развертили, немедленно. Не увенчают успехом, потому что спасательные аппараты, которые были специально предусмотрены для а, спасения экипажа, не смогли пристыковаться к а, а, так называемой комикс-площадке. Это площадка, на которую должен опараться в случае а, аварии, оказалась а, разрушенной. Это было одно средство спасения, второе средство спасения. А, это была подъемная камера, которая оказалась в зоне поражения после взрыва собственно так говоря, которые нам известны, Мистер Президент, it has been said all over the world, why didn't you ask for the help of other countries right away? Это вопрос, сложный. Я просто напомню о хронологии событий, которые происходили. 12-го числа была 23 часа лодка не вышла на связь. Её сразу же начали искать. На поиск лодки в таких условиях отводится до 7 суток. Она была обнаружена через 4,5 часа. Не было ясно, что с ней происходит. но флот располагал теми средствами спасения, которые были предусмотрены э, конструкторами этого типа лодок. Вместе с лодкой были сконсулированные средства спасения. И они расположили плод именились. Именно эти средства мы предполагали использовать и использовать, э, Когда для них стало очевидно, что что-то не так, что-то не получается, а позднее выяснилось, что понарушено вот тот самый область лодки и комисплощадки, которые должны были, были пристыковываться спасательные аппараты 15 числа, впервые, первый раз 15 числа поступило официальное предложение э, на странной помощи, оно э, поступило от военно-морского Адаши Великобритании, это сразу было принято. Но дело даже не в в том, что после того, как это было принято, это предложение, Иностранным спасателям потребовалось 6 суток с момента принятия решения до того, чтобы строить люк в водке. Если мы посчитаем эти сутки, то да. даже если бы в на нашем реке обратились инициативно и сразу же, все равно это пошло бы 13, 14, 15, 16, 17. Минимум я... Да. Я шансов, In retrospect, Mr. Единственное, что можно было бы изменить, наверное, как государства, можно было бы, допустим, прервать э, те рабочие встречи, которые у меня намечались э, на, по месту моего отдыха в Сочи и на Черном море, и вернуться в столицу, но это было бы тоже чисто э, пиарской акцией, потому что э, в любом городе страны, даже в любом городе мира я всегда на связи с военными, и средствами коммуникации таковы, что можно обсуждать любую проблему. Э, поэтому с точки зрения пиара а, да, наверное, это выглядело бы, может быть, и лучше, но дело даже не в этом дело в том, что позднее стало очевидно, что это использовали для определенного для определенных атак, для раскачивания самой, самого института президентской власти а, а это само по себе уже плохо и, правильно. для государства поэтому, наверное, можно было в этой части поступить иначе хотя вы знаете были предложения и рекомендации судить совсем иначе. Поехать сразу на место трагедии, опуститься на спасательном аппарате плодки и так далее. Я думаю, что э, даже у вас это то эту улыбку и правильно, потому что. Наверное, я в таких случаях не спрашиваю безопасность. Безопасность для меня существует а Не. для безопасности. Нет. <ф> Нет, но не по соображению безопасности, а, а потому что на месте трагедии в таких а, ситуациях, когда счет идет на секунды, на минуты или в лучшем случае на дни, э, должны работать профессионалы, а политики не должны наживать для себя политический капитал, используя трагедию. А что касается безопасности, то я был на лупле подобного типа принимал участие в учениях, опускался на лодке вместе с стариками э, и ночевал вместе с ними в подводном состоянии так что э, безопасность здесь не кричу я верховный главнокомандующий я обязан быть вместе со своими служащими сам и слух И продолжая субмарином мы someday знаем что случилось вы думаете мы будем стремиться мы будем стремиться потому что это очень важно не только для того чтобы понять, что произошло с нашими моряками, но и для того, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем. Это не первый инцидент в России. Это четвертая лодка с ядерным двигателем, которая погибла. Мы знаем, что подобные трагедии переживала Америка. В Америке погибло две таких лодки. Во случае, в последнем случае два случая, постоянно известные в этих случаях нам не удалось добраться до истинных причин гибели людей и до технических причин трагедии. Мы надеемся, что в этом случае будет иначе. Мы будем делать все для того, чтобы поднять тела моряков и поднять саму русскую или разобраться повторюсь в причинах. Да, конечно, это повод. Это чтобы еще раз посмотреть на то, на то, в каком состоянии находятся вооруженные силы. Но я вам уже сказал, что это не первый случай подобного рода. Такие случаи были и в Советском Союзе, и в Соединенных Штатах Америки. Что касается причин того, как, почему это произошло, если вернуться к этому, то а, можно сказать, что, что с 1967 года было есть целая статистика. Было 19 столкновений в наших подводах с э, другими подводными объектами. Так что э, ничего сверх э, в этом событии нет. Попуст только в том, чтобы э, повторяю, тщательно проанализировать все, что произошло и э, может быть вместе с нашими партнерами разработать общее более эффективные правила поведения в подводном серге, так как это нам ä, удалось сделать, допустим, при согласовании технической совместной политики в космосе. Oh. Это тоже прошлые результаты, и там достигли конкретных результатов совместных действий. Конечно. у нас с Линконом обычно происходят дискуссия по очень широким, широким вопросам. Я очень благодарен ему за то, что он быстро отреагировал на эту трагедию, вызвал соболезнования и предложил помощь. Мы в первом же разговоре телефона договорились о том, что это будет предметом нашего особого цели. Do you know Vice-President Gore, do you not? Do you have a great interest in the American presidential race? Прежде всего, конечно, привлечь к тому, что происходит в моей собственной стороне, но Штаты один из крупнейших наших партнеров, один из важнейших партнеров. Для нас не безразлично, что здесь происходит, кто будет издавать эту великую страну. Конечно, мы следим за этой ситуацией. Я думаю, что предпочтение должно предъявить американские Мы согласимся с любым и Would you like to meet with both candidates? Я готов. Мы просто не хотим, не хотели бы как-то вмешиваться в этот острый выборный процесс, и аккуратными действиями здесь помешает испортить в связи какие-то отношения, вызвать какое-то напряжение в межгосударственных отношениях. Мы готовы к работе на семи кандидатами. Тем более, что в программах для одного и второго кандидата изложена такая позиция в отношении России, которая бесплатно стоит. Да, в принципе, то, что мы видим, из придуманных документов, повторяю, в Совете Тенезис, нам бы очень хотелось, чтобы тот позитив, который был накоплен за последние годы, в результате работы администрации президента Клинтона, ему удалось как бы с ответной палочкой отредактировать своего приемлемого, того он находится в in a Russian prison on espionage charges. There's a lot of movement here to try to get him to come back There are stories. You want to make a trade. the story В соответствии с удовольствием как правом, Ему предоставлены все документы для ознакомления. Сейчас он познакомится с этими документами. Uh -huh. Президент Клинтон проявляет э, озабоченность в связи с тем, что происходит с американском граждане. Мы ничего не скрываем. Я своему коллеге американскому об этом рассказал. Но у нас, так же, как и в любой другой стране, должен закончиться... Чисто юридический процесс, связан с соответствующей процедурой. Ну, а дальше мы посмотрим, исходя из да, тех добрых отношений, которые сложились между, между нашими сторонами, как поступить, и посмотрим на соответствующие решения суда. В конечном итоге только суд ну, может определить, террористично государство виновых человек или не There are reports that he is Если дело для того, чтобы решение принимал я, как президент страны, безусловно, это будет играть существенное значение. Вообще, я не думаю, что... Даже если судов подтвердится, что в полном нюансе о том, что ущерб и агентство. Я вообще не думаю, что разведка может нанести какой-то существенный ущерб, разведка в одном государстве, разведка в, э, в другом государстве. Но таковы правила игры и таковы процедуры, они должны быть более. Ну, uh, we gather from that, that uh, should you find Mr Pope did do some things, you might want to exchange him for Mr. Ames, who's in a prison here, for selling spies to you, so we put an end мне бы не хотелось Это не моя работа. я думаю, что специалисты решат не И, рассмотрим любые варианты, которые могли бы снять этот решение. I mean, не бегать по Нью-Йорка, либо Вашингтона или Москвы. Это информационная работа. В этом смысле сотрудники разведки очень близки по своим функциональным обязанностям к сотрудникам и связь массовой информации. Их задача собирать информацию, а обобщать и предлагать ее, эту информацию. для руководители политического уровня, которые могли бы использовать эту информацию при принятии решения. Если государство проводит активную внешнюю политику, то такой инструмент может быть эффективным, если хорошо организована его работа. В этом смысле разведка может быть хорошим подспорьем в решении межгосударственной проблемы. Знаете, это была интересная работа. Она позволила в значительной степени расширить угазу, приобрести определенные навыки. Прежде всего, навыки работы с людьми, с информацией, о которой будет, научила выбирать главные Это было полезно. know that you are trying to stop the United States from getting into more anti-missile defense systems and the like. Why should it matter to you if another country builds a system that's just defensive? As long as one country doesn't attack another country, what's the difference if we had 80 billion defense systems? Why care? <laughs> As long as it's not 20 minutes, yes. обороны, why, было you care about the defences of the government? When our country agreed on the restrictions of the counter-flight control system, it was done not случайly. When we place on our territory of control, we make certain objects on our territory difficult to от удара со стороны потенциальных противников. Если же мы закрываем всю территорию какими системами, или попытаемся это сделать, а оценки наших специалистов на сегодняшний день это почти невозможно, ну допустим, то это может создать у одной стороны иллюзию того, что она может действовать безнаказанно, в мировых делах, может как угодно и когда угодно принимать решения, может совершить нападение. В общем, это нарушает баланс стратегических сил и интересов. На мой взгляд, это крайне опасно. Когда мы ведем дискуссии со своими американскими коллегами, я все время вспоминаю начало ядерной войны, ядерных вооружений. И вспоминаю всегда, что впервые ядерное оружие появилось в Соединенных Штатах. Потом некоторые ученые, которые изобрели это ядерное оружие, хотя бы частично секреты атомной борьбы добровольно передали Советскому Союзу. Почему они это сделали? Я всегда спрашиваю своих американских коллег, «Вы можете изобрести что-то подобное, Они будут?» «Нет». «И я не могу». «А ваши ученые смогли?» Они были умнее нас с вами, но они добровольно отдали секрет Советскому Союзу, потому что хотели восстановить баланс. И благодаря именно этому балансу человечество живет без крупных конфликтов и типа масштабных войн на протяжении 1945 года. Если мы нарушим этот баланс, то мы подвергнем миру всех, без опасности. Это не в интересах. Как народу не в народа России и других стран. На это самое важное и главное, почему мы стремимся к сохранению этого баланса? Почему системы do you think the United States might go ahead with it? Uh, для рук по этому поводу, у нас разные подходы четко не соглашаемся. И мы надеемся, что нам удастся найти взаимоприемлемое решение. Самое приемлемое решение, на мой взгляд, было бы сохранить тот баланс интересов, который есть на сегодняшний день. И вместе, попробовать вместе предотвращать те угрозы, которые могут возникнуть для... Uh, freedom of the press lots of talk in the United States about worries over this in Russia we have a jailing of a uh, Vladimir Gruczynski uh, Boris Berzer I, I want to pronounce this right Berizovsky is a media mogul who has been asked to transfer his own holdings to the state. Are you looking to stop opposition? Позиций только со стороны тех, кто заинтересован в сохранении ситуации, которая, я считаю, наиболее опасной для страны, которая больше всего вредит России на все Эта ситуация заключается в нигилизме по отношению к исполнению действующих законодательства. Вы знаете, куда бы я ни приезжал, я стараюсь встретиться с деловыми людьми. В Великобритании, в общем, только чтобы в Токио. Везде первый вопрос, который ставят деловые люди, один. Первый. И я согласен да, с ними, это самое главный вопрос. Наступит ли когда-либо в России время, когда будут исполняться законы? Я уже не говорю про то, что законы должны соответствовать требованиям рыночной экономики и демократического общества. Не нужно, чтобы государство было в состоянии гарантировать их исполнение. Значит, Те случаи, которые которых вы упоминали, не имеют ничего общего со свободной словом. В первом случае речь идет о так называемом холдном дебатстве. И, так, собственно, как 70% холда, сколько мне известно, является оказанным участником. Этот набрал долгов, кредитов и не вернул а, по мнению кредиторов на 1 миллиард 300 миллионов долларов. 300 миллионов долларов Правда, Холдник не признает всего объема этого долга говорит, что он задолжал всего 800 миллионов. Это тоже большие деньги. А и спор там идет прежде всего между кредиторами и собственниками а и этого Это акционерного общества, это полный. А во втором случае э нет тоже никаких... Э проблем связанных с свободой слова. Потому что у господина Перезовского э -э, и им контрольных, ему структур находилась под контролем э -э, его собственности 49% э -э, компании, ведущей первому каналу телевидения, ведущей компанией ОРТ. 51% собственности государств уже сегодня в собственности государства. Я говорю, что это не имеет никакого отношения к свободе слова, потому что что собственник 51%, то есть государство, по уставу уже имело и имеет право ну, полностью определять политику компании. Полностью. И кадровый состав, и политику, поэтому эти 49% по уставу все равно никак не влияют на политику компании. Но собственники этих 49% могут это только на на, на дивиденды, которых нет, потому что компания работает опытом, требует от него, или дача Это бизнес-п質問. Но вы не хотите остановить новостей или телевизионной станции, мы не любим президента Путина, мы думаем, что это должно быть Вы не хотите У нас если, допустим, мы упомянули о полном демоксе, который возглавляет э, собственник, который является господин -помысинцев. Они как критиковали, так и продолжают критиковать меня, и через правительство. То есть не запрещает. Причем это происходит в, в, в, в таком в критическом ключе, в таком масштабе, который, с которым мы вряд ли сталкиваемся, допустим, в Соединенных Штатов. Это первое. Второе, на мой взгляд, Обязанности государства заключаются здесь в том, чтобы гарантировать всем участникам этого рынка, медиарынка, равные условия, равные налоговые условия, равные технические условия и всякие другие. У нас это полностью соблюдается. У нас нет никакой разницы между государственными средствами массовой информации и частными средствами массовой информации. Налоговая система одна и та же, подходы административных органов одни и те же. Так что... Я думаю, что говорят о необходимости защиты своего слова, это только способ прикрыть и финишский пейз. Is this solvable? Will the troops stay? I know that you had great support when we started. The Russian people are now having their questions. What's the situation today? Я позволю себе в двух словах напомнить, напомнить, как происходили и как начались последние события. Ведь э, с 1996 года Россия целиком и полностью из Чечни ушла. Россия не признавала юридические независимости Чечни, но де-факто Чечня получила полную государственную независимость. Были демонтированы все органы власти и управления России полиция, военные, прокуратура, суды, все органы власти и управления ушли. В Чечне был избран президент по законам, которые не соответствуют конституции российской федерации. Что после этого там началось, мы прекрасно сами знаем. Фактически Чечня не получила никакой независимости, а ее территория была де факто оккупирована иностранными наемниками религиозными фанатиками и фундаменталистами из Афганистана и из некоторых кругов Ближнего Востока. Это факт. Начались расстрелы на площадях, началось обезглавливание людей, началось массовое похищение людей из ближайших районов Российской Федерации и внутри самой Чечни. За это время было похищено свыше двух тысяч человек. Чечня превратилась в огромный рынок рабов, это в наше время. Но Россия, находясь примерно в таком же положении, в котором находилась Америка после войны в во Вьетнаме, не реагировала на существование происшествия. И это, конечно, поощрило бандитов, поощрило тех международных террористов, которые свели там свое место. Закончилось все тем, что, что летом прошлого года они совершили прямое нападение на соседнюю республику Дагестан. Вот, собственно говоря, прямое нападение, вооруженное, сопряженное с разрушением жилищ, с уничтожением имущества и сгибелью людей. Россия должна была на это как реагировать, чтобы защитить своих людей и свою территорию. And is still reacting. Нет, э, качество этой реакции изменилось. Для нас, э, когда наши войска вошли в Чечню, для нас совершенно неожиданно была реакция местного населения. Выяснилось, что э, за те годы, которые мы со стороны наблюдали за процессами происходящими в Чечне, там были некоторые вещи, которые ускользнули, ускользнули от нашего что те иностранные наемники, которые по существу захватили определенные э, сферы управления территории Чечни, а там не было единого руководства. Чечня оказалась разбита на отдельные районы, в голове которых стали так называемые полевые командиры. А, выяснилось, что со стороны была еще сброшена э, э, новая э, э, идеологическая платформа, религиозная для Чечни. А, значит, э, она пришла с Ближнего Востока, и в основном начали навязывать местному населению э, звонить Светл, Калани, что э, ислам, а э, наши жители Кавказа, это в основном Это вызвало э, определенное отторжение со стороны местного населения в отношении вот тех самых наемников, которые напали на места. И это способствовало установлению контакта с местным населением. Поэтому, когда э, федеральным силам удалось устранить сопротивление э, организованных групп, Террористы, то у нас начался довольно как, сначала менее активный, а потом все более и более активный политический процесс диалога с местным населением. И на сегодняшний день там не ведется вообще никаких, потому что там Украинской Федерации вообще никаких планов. Точно, а, но э, там закончилось все только тем, что я сейчас сказал. Кроме того, что мы начали так, поиск э, политических решений с местным населением, во по главе Чечни был поставлен бывший мухти Чечни, то есть религиозный лидер республики, который был избран в таком качестве еще до начала боевых действий 26 -го года. А, это первое. Второе, совсем недавно, буквально некоторое время назад, мы провели на всей территории Чечни выборы депутата от этой республики в парламент России. Можно сказать, что и результаты, и активность сегодня даже меня удивилась. двух процентов человек пришли на выборы, числа местных офицеров, приняли активное участие в избирательной кампании и исправляя своего депутата в российский парламент. We have stories. Вы знаете, about the Russian economy. Uh, half the people believing below poverty level, lots of corruption, businesses, mafia. What's the health of Мне кажется, что ничего удивительного нет. Наша страна переживает такой драматический перевод. Я не знаю, наверное, ни о стране мира, ничего подобного не испытывает, не режима. Такого опыта в мире нет нигде. Переход от э, тоталитарного режима и директивной плановой экономики, демократии и к, э, к рыночным э, методам управления экономикой. К рыночной нужно было определить где находится государство. Нужно было определить, какие законы там нужны. Нужно было добиться того, чтобы эти законы Но До сих пор этого в полного времени с Потом давайте не будем забывать о так называемом идеологическом правах. Государство все время дало людям концепцию коммунистического на мистического будущего. Люди верили в этому многие годы, десятилетия, жили на этом это тоже обухнуло, оказался такой идеологический Все Сегодня не могу сказать на обществе и Но мне кажется, что то, что происходит в последнее время в стране, дает нам все перспективы, надеяться на то, что Россия справится со всеми этими проблемами. Во всяком случае, заложен прочный фундамент и рыночной экономики, и прочный фундамент основного мократического общества. Вы оптимистичны. Конечно. знаете, никто не ожидал самого перехода. Поэтому никто не ожидал того, что Но... Я думаю, что... Сейчас Президент, uh, let's to touch some other bases, we have a few minutes remaining. You were a judo-expert, no more about you personally. You know judo? Я занимаюсь этим видом с детства, поэтому, если не, не эксперт, хороший любитель. But you, you, you were on your team, aren't you? You performed martial arts. You were конечно, я занимался в Ленинграде Начал еще ребёнком. И был членом сборной этого города. Принял участие в союзных соревнованиях. Получил чёрный пояс. Паспорт спорта по сам, по потом Do you practice? Do you still work out? Something other quick things. Uh, are American businesses hesitant to invest in Russia because of corruption? Uh, для того, чтобы вкладывать деньги, надо быть уверенным в том, что вложение будет эффективным, не заплатит дальше прибыль. И если нет твердой уверенности в этом, что казалось, вот, нужно издержаться. Но а, мне кажется, что правильно поступают те, кто в данной ситуации не ждет. У нас достаточно много контактов с американским бизнесом. Многие американские бизнесмены работают в России, работают успешно, многие компании работают успешно. Мы очень многое должны сделать для того, чтобы э, наше сотрудничество с нашими потенциальными партнерами э, было более эффективным, а страна была в инвестиционном плане более привлекательной. Многое зависит от нас. Мы это понимаем и будем настойчиво действовать, чтобы этом провели. Вот сейчас целый ряд законов уже у нас принят. Принят новый налоговый кодекс. Чему раньше не удавалось добиться, представить сказать, результат значительной консолидации общества, которое отражается в решениях парламента. Парламент стал более консолидированным. И удается провести через него те законы, которые нужны для эффективной работы и эффективного инвестирования. Мы снизили для, для, для, для физических лиц единый 13% для всех, вне зависимости от уровня дохода. Это не в каждой стране есть. Мы сейчас решаем вопрос по э, либерализации и борьбе с коррупцией в тому же месте. Я думаю, что э, здесь тоже будут серьезные движения. Здесь тоже будут серьезные движения. Э, то есть, я думаю, что вопрос, который Вы задали, очень актуальный. Э, мы понимаем проблемы, которые связаны э, с тем, чтобы делать страны более отвлекательной. и я это Я виделся с ним совсем недавно, где-то неделю назад, перед своей поездкой в Токио. Должен сказать, что сегодня он выглядит даже лучше, чем тогда, когда вы думаете, что у видимо, с тем, что меньше на и с послушностью доходить быстрее. There is much вы знаете, я предпочитаю на эту тему не особо распространяться. Я считаю, что это такие вещи, которые человек должен хранить при себе. Вера Бога – это не должна появляться в обычных эффектах, она должна быть человек в сердце человека. Но что касается Христа, то я раньше его никогда не носил. Мне его дала когда-то моя мама, когда я поехал в Израиль, я был там дважды, первый раз официально по приглашению Министерства остальных дела, второй раз мне просто понравилось, и я поехал до семьи как турист. Мне мама дала ему, чтобы я осветил крест, который она мне крестила на... на кроме Господне. Я это сделал, с тех пор нашел его при себе. Значит, довольно любопытная история, с ним связана. И с тех пор я уже со всеми, когда перестаюсь. У меня я, в амизарубном доме под Петербургом был пожар. Oh, да, был пожар. И а, он произошел из-за того, что а, что-то там было неладно с сауной. Но перед тем, как пойти в сауну, я снял Крис, его в разделовке. А потом мы уже с моим товарищем, которые были вместе в Сауне, выскочили уже практически голый, потому что, пожалуйста, не очень. Поскольку крест не был дорог, Я да, после пожара, пожар был очень сильный, попросил найти а, хотя бы то, что для него осталось. А это был, знаете, такой простой, очень дешевый из алюминия крест. А, вот, а... Мое удивление было беспределен, когда этот рабочий пришел и покопался в том, что остался от дома, uh -huh. кулак и показал мне yeah. и отдал мне Крест. Yeah. стоял в пол, believe there is. Это было удивительно, и с mm -hmm. тех я вообще с не расстаюсь. Я верю в человека. Я верю его добрые помыслы. Я верю в то, что все мы пришли для того, чтобы творить добро, и если мы будем это делать, и будем делать это вместе, то нас ждет успех. И в отношениях между собой, в отношениях между государствами. Но самое главное, что мы добьемся таким образом вот самого главного. Мы добьемся комфорта в своей собственной Vladimir President of Russia. Thanks nice for joining us. See you in another edition of Larry King Live tomorrow night for all of us here in New York and our CNN crews around the world, including in Moscow. Good night.